Банде Гуру Пададанда, Бхакта Бинда, Саманитам, Шри Чайтанна, Правум Банденита, Саходитам, Си Нанда Нанда Нанг, Ванша калпатару ашча кипа синдубе вача. Патитананг бабу не бхавишна би бью. Намо нама. Мукан кароти бача ланг пангун ланг хет гирим. Ят Шнавактипаде деви саттваттойи намо нама Нараянамаскитто норунчаиванороттамам Девинсвара сватингва мудире Шанкитане кишно кату подеше Гаврияпатрасшо прокасанича Саданурактогуру Бхакти Прамадакша Джаготбаруна, Деям Садапари Бавагна Бавиштодухам, Тетас Падам Сиба Виринчанутам Сараням, Витатихам Панадапал, Биспуржи, так и мы пьем дарши. Пурнанурагора сасагора саромурти, сарадикам и када кипан Кришна Sya Dita Gadharusivasadi Gaura Bhakta Vinda Аджануламбита Буджаву Канака Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Панкаджам Сура Дипарупам Синитам. Бааванурупе нсадан нраанам Ганга таранграмания жата калапам ВАГИ САЮЩЩЩ ВО БАДАНИ ЛАКШМИЕРЖА СРАЧА ВАКШАСИ ЖАСЬЯ СТЕДАЙ САМБИЕД ТВАМНИ ШИНГА МАХАМ БХАЖИ ХАРЕ Кришна, ХАРЕ Кришна, ХАРЕ КИШНА ХАРЕ ХАРЕ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे सावय पंग संपरुद्ध धर्मो यह तो भक्ति राधक शये अहित के अप्रियता जय आत्मा सु प्रसिद्ध थी सावय पंग संपरुद्ध धर्मो यह तो भक्ति राधक शये Ахи туки апрати хатта яйатмасу прасидхати. Горья Гоштипатти Бхакти Сидданту Сарасвати Гуссамитхак Бхупа Толл Горья Гоштипатти Си Сила Бхакти Сидданта Сарасвати Гуссамитхак Бхупа сказал, что когда мои глаза больше не хотят Смотреть ни на что материальное И уши не хотят слушать <свят> ничего материального отвергают такие мерзкие звуки, когда мой язык не хочет говорить ничего материального, Он всегда пытается обрести вкус Кришнанамы, стремиться к святому имени. И это тот самый момент, когда я могу обрести, почувствовать вкус, обрести вкус к Апакрита Джагату, к трансцендентному миру. Материальные люди не понимают, что такое трансцендентный мир. Они совершают баджан, Они пытаются принимать бхамачари, обеты, саньясы, но следует какому-то смешанному пути. Но они не знают, что такая процедура смешения всего подряд не одобряется хотя смешивать все подряд в одну кучу не одобряется абсолютный баджан может помочь нам продвигаться вперед иначе мы не сможем совершить никакого прогресса должно быть Какие-то странности почувствуем. Внешне может что-то делать на показ, но внутри не будет чувствоваться никакого прогресса и продвижения. Сейчас можно наблюдать. Мало кто может говорить об Абсолюте, находясь на абсолютном уровне. Если кто-то хочет говорить об Абсолюте, он сам должен достичь того абсолютного уровня. И не достигнув этой абсолютной платформы, у нас нет права говорить об этом Абсолюте по-настоящему. Конечно, можно пытаться, но толку от этого. Какие-то материальные звуки только в форме харикатхи могут быть. И вот паро-дхармо, absolute dharma. Affirmative. So that you can develop your unconditional, unconditional devotional mood, и вот чтобы развить абсолютно безусловную преданность к тому трансцендентному Атхошаджавасту есть два вида, пути. два пути. Первый Акшаджавасту, то есть вообще два пути Акшаджавасту. Два этих, не пути, а эти явления вещи. Акшаджа и Атхошаджа. То есть Акша же это материальное, а Акша же трансцендентное. Мы о материальном можем что-то ощутить, изучить, но о трансцендентном там другое, это другое. Если кто-то говорит о трансцендентном, не имея понимания, осознания этого, то его слова не, не будут нести никакой силы. И мы должны говорить только то, что осознали, а осознание нельзя купить на рынке. Осознание возможно только по милости чистых саду Гуру ващного, Только по абсолютной милости чистых саду Гуру ващного. мы можем обрести осознание. <гол> и <_див> вот с Бабаджи Махарадж сосмеялся однажды. Кто-то хотел узнать о ну, Рупану Габаджи и Рагану Габаджи. И Бабаджи Махарадж а, ничего не ответил, поскольку чистые предны, когда не смотрят на кого-то. Они могут осознать положение этого человека. Это автоматически. Те, кто самосознающие себя души саду, когда они смотрят на кого-то, они могут понять положение. Автоматически они могут понять. И вот. И вот он сказал, что у него нет времени, потом приходите. Вот. И так, несколько раз так говорил, этот человек он надоел и он ушел. И Баба Джамараджи говорит, такие люди не могут потерпеть даже потерю одной копейки, как они собираются совершать рупануга баджан. Как это возможно? У них есть деньги, могут пойти купить что-то на рынке. какие то книги. Книги продаются разные. И вот Баба Жимараджи говорит, что они могут пойти на рынок купить книжек, но осознание, где они обретут сознание, понимание всего нельзя купить на рынке и таким образом мы видим что трансцендентно материальными органами чувств нельзя познать и вот мы можем что-то сказать о Джахнуи Такуране, о Сиди Такуране, о Рама Шакти Сиди но перед тем как Говорить, что это можно кто-кто не, как понять их. Есть много противоречий, каких-то мнений, запутанностей, споров насчет их. И кто-то говорит в начале всего. И с материальными органами чувств, материальными умом, материальными мыслями. Я не могу понять ничего трансцендентного. Мы слушаем от Гуровичнау вроде трансцендентного, он... что-то трансцендентное, но что? Что такое? Апракрито? Апракрито, значит, материя. А Значит, буквально антиматерия, нечто противоположное, как день и ночь, хорошее, плохое. Все такое противоположное. Так и апакрито, это противоположная материя. И таким образом материя. Если есть материя, значит, антиматерия. Должно быть, это называется нечто трансцендентное и как как это все понять просто просто логикой какие-то материальные вот Акшаджи-васту и Адхокшаджи-васту. Шила Прабхупад часто говорил об этом. Акшаджи-васту значит материальные вещи. Все, что мы можем видеть или не можем видеть в этом бесконечном мире, все это материя. Трансформация шакти, майя-шакти. Шакти может быть конвертирована в материю, материя в шакти. И теория относительности вот в этом заключается. И вот материя, можно видеть во всем этом материальном мире, бесконечное число этой материи и всего материального, Акшаджавасту, значит, нет никакой стабильности. Сегодня это есть, завтра уже этого нет. Кто-то родился вчера буквально, и вот вырос, созрел, постарел в теле, все тело меняется changing, со временем, каждый день меняется. Все эти системы, все вещи, все но вы не можете видеть. Вы можете обнаружить, что вы старый человек. вы можете нет стабильности. объект, имеет то и вот материальные объекты они всегда а меняются, стареют. паринути на санскрите, но в трансцендентном в... мире нет такого. И вот акша что то значит? Любой объект в этом материальном мире это акшадживасту он разрушится с, в процессе сегодня, завтра или через тысячу лет или какое-то время. Все материальное разрушается и ничто нельзя с этим поделать. Но от это нечто другое окшан имеет нечто трансцендентное, и в любом состоянии не теряет своего положения. Это называется Ачюта. Ачюта – то, что нельзя сместить его положение. Чюта – значит переместить куда-то. Ачюта – никогда не меняется его божественное положение. Это называется от Джего Господи подпишет, что определение, а только через вас то. И вот Джего Господи подпишет сандаупья такие слова. But we is going to kick out all your material effort. Ya tu vachunivartanthya prpa mano sasaho. All your material mind, all your conception, all your education, all your power can get a feedback, can get, get a kick. If you endeavor, if you try to express some audacity to you know or practice the I can know. I am I am pandit, I know everything. Then you can simply can get a kick. <реклама> И вот обрести нечто трансцендентное с вами материальными попытками, усилиями, образованием, властью, деньгами, всем материальным, что у нас есть, нельзя. Можно было с ним выжить, но это будет безуспешно. Вот, все наши материальные попытки, усилия, материальные идеи, они этим трансцендентным будут отвергнуты. И это зовется Адхокса Заваста, что с помощью материального нельзя познать это все. Все наши материальные знания, если мы подумаем, все знания, что нам есть, что мы получили в своей жизни, все образование и все остальное, мы можем подумать, что все знания, которые мы обрели с помощью наших органов чувств, даже ученые, Name of И вот имя, название этого исследования Гавешана на санскрите, в смысле слова исследование, значит Гавешана, на английском ресирач. В вот, санскрите и Бенгале более научные языки, поскольку у них есть и значение внутреннее, почему этот звук like таков. Любое, Любое слово имеет какую-то научную причину, ну, санскритский. И вот Гавешана. Если And я объясню grammar, в соответствии с санскритской грамматикой, мы можем найти го плюс эшана. Го плюс эшана значит гавешана. Го значит все наши органы чувств. Говинда го юкта с помощью вашего материального чувств материального бренда. сознания, которое у вас есть. это называется говешэна. Вот исследование, нужно начать чего-то, пытаться выяснить причину. И вот я пример могу провести, как нужно думать снова и снова об объекте нашего исследования. Вот, например, семья Пюри. Они ученые были, они. collected huge amount of peach blend. Higher chemistry you can find Peach blend from one company, waste product. They throw peach blend. And from peach blend they collecting peach blend. They are night, they are, you know, they are setting fire. В общем, они какие-то отходы производства купили, а потом их переплавили как-то и извлекли немножко урана. И вот они исследовали его свойства, и вот ночью на ночи положили этот кусочек урана в стол, и случайно там была пленка фотографическая. И с утра, когда они да, открыли стол, увидели, что на этой пленке, а, а, но ну, на новой было не не вот увидели, что там какие-то лучи света надо да, а, на, а, на второй день опять положили туда, увидели тоже, какие-то лучи света там образовались, какие-то следы, и вот подумали, может какая-то радиация с этого урана, и начали как-то, возможно, и вот начали исследовать его свойства, и а, открыли альфа-бета-гамма-излучение. И вот с помощью материального ума можно какое-то материальное знание как-то äh, обрести по каким-либо наукам. И вот это материальное знание мы собираем, получаем какой-то материальный опыт с помощью своих органов, чувств. Но это все знание, весь наш материальный опыт, он ничем не поможет нам в обретении трансцендентного. Только избавившись Отвергнув всю все материальное знание, можно прийти к Шили Павхупаде. Один доктор, Мауф. однажды пришел к Шили -Прахупаде. Первое, что сказал ему Шила Павхупаде, все знания, все исследования, все степени, которые получили дети, выкиньте их в мировой океан, в Тихий океан и после этого «приходите ко мне», он был удивлен, что он говорит Это... «мы такого никогда не слышали». То есть -то смысл в том, чтобы полностью отказаться от всех материальных представлений, прийти с чистым умом к Гурдову, и тогда мы можем узнать что-то трансцендентное. Но не все могут отказаться от своего прошлого материального опыта. И далеко не все могут встретиться, встретиться с таким подлинным гуру который может дать им точное знание бхакти. И это зовут Сапапакар, наивысшее благо, которое я могу сделать для вас это изменить ваше сердце и дать им понять то, что до сегодняшнего дня. Вы если в неправильном направлении и нужно идти в правильном, я могу помочь обрести вам бхакти. Это лучшее, что я могу сделать для вас, это называется Паропакар. Я никогда не, не, не занимался никакой Дживахимса джива и насилием джива над живыми существами. Враждебность. А что такое дживахимса? Это обманывать людей, вести их в неправильном направлении, не рассказывать о Харибаджане. И вот я этим никогда не занимался, поэтому некоторые недовольны мною. have some Lag Puja Patishtha desire, first point you cannot speak about the Rep. 3.2. If you have your desire Lag Puja you can fear inside heart. You can fear because you need now Lag Puja Patishtha manipulation. So how you can speak? You cannot speak. So you can fear. You cannot speak about the Rep. 3.2. Hmm. И вот и мало кто имеет смелость to, говорить об абсолютной истине. Многим проще обманывать людей. Если кто-то обманывает людей и ведет их в неправильном направлении, то такие люди будут наказаны. И вот атхокшн Джавасту, Надеюсь, вы поняли, что это такое. Вот два известных Ачарья. Известных, а, чаще, а, два известных Ачарья. Первая это Джахна Матакурания, вторая Рама Шакти И вот их день явления будет сегодня. И каков признак Ачарьи, думали ли вы когда-то об этом. И когда вы начали думать об этом, какой главный признак Ачарьи? И как его понять, слышав два звука? От, от саду. буквально два слова от саду как, мы, как понять, что он подлинный ачарья хотя он может не действовать, но не, не, не занимать пост очарь, но быть по сути ачарьей Как это понять, нужно обрести внутреннее видение, внутреннее духовное видение. И вот с помощью как этого... Если вы слушали какую-то харикатху, вы поймете, кто есть, кто где, а кто-то издает какие-то материальные звуки. Там могут быть тысячи слушателей, но ну, можно, если у вас есть это духовное видение, вы поймете, кто есть, кто и что и что. Одного звука, буквально одного слова можно понять, кто говорит каких-то материальных вещей, не имеют связи с Гуру Парампарой, и поэтому не сможет обрести духовность силы. И вот если у каких-то Гуру Организации нету связи с Гуру и да, очень часто видно сразу, ну или там вскоре выясняется, просто послушав их, сразу видно, чем они занимаются. Обычная коммерция. Обычные так, такие развлекательные организации, которые под видом религии, под видом духовности обманывают людей еще Популярность — это одно. А, Харибаджан, харикадха — это вместе другое. Вместе нельзя их а, вместе а, вместе. смешать. Если кто-то стремится к популярности, то баджан а, уже не сможет совершать. Если кто-то хочет поддерживать высокий стандарт а, харикадхи, Ачарованные всего остального, никаких компромиссов. Вы... Я могу помочь вам, если вы по-настоящему искренне серьезно. Если нет, то нет. И таким образом это невозможно, чтобы понять, что такое Сиддантовича, что такое какие-то материальные слова. Сейчас нужно видеть разницу между материальным и духовным. Кто такой Ачарья, каковы его признаки. И вот, жизнь. и вот я годы за годами говорю о Гуртатрио, о сокровенных вещах, но глупые люди не могут этого понять, их удача не столь велика. И вот сила Прабхупад говорит, что и... Чья-то удача бывает сожжена буквально. И... И поэтому никакого блага они не обретают. Без... Есть много, я говорила много Сиданта, Гуру Татви, то... Но, кто... Но не все хотят достичь Бхагавана. И вот uh, первый no признак Ачарьи то, что можно видеть, Шрила Прабхупад говорит, если вы посмотрите на подлинную Ачарию, подлинного саду, вы увидите все отличное, необычное, его взгляд, его речь, его сидантавичар, его действия, его поведение, все необычное. И почему необычно? поскольку некое, буквально, божественное вдохновение, как и некое такое бхактия, некое вдохновение такое, это сила свыше действует через него, какое-то чувство внутри, божественное чувство материальных вещах они не думают. Сила Пабхупад говорит, признак саду можно найти. То, как он говорит, думает, действует, все его действия необычны. Нечто особенное некая, некая а, а, а веш, а веш буквально, Шакти а но ну, некая божественная сила буквально действует через него. Что значит Шакти Авешаватар? Какая-то Шакти дается Бхагаванам, какой-то дживе, и она действует и с помощью этой силы, данной Господом, как Парашрама, например, Шакти Авешаватар. Ришабхадев и остальные. Но Шахтевиш это нечто отдельное из многих категорий, как... В Ясадебхи Свами тоже Шахтевиш Ватара. И вот Ясадебхи Свами написал так много Шахту, не... но не вечно. И присутствует, он просто явил их миру. записал их. И вот день и ночь можно увидеть, что саду имеет такой овешник, ну, как будто нечто божественное действует через него, как будто он погружен в глубокий океан, глубоко погружен в какие-то мысли. Его действия, речь, то, что он пишет, дает какую-то особенность. Это путь, чтобы понять, как я говорил, что кто-то, какой-то профессор, доктор, и вот глава Калкусского университета по лин лингви лингвистике, это в еще в то время, лет 70 назад, когда стадат Калкусского университета был не хуже, чем в Оксфорде, или дальше, или, далее, или даже больше. Даже <связывающие> <Лазинстейн>, он опубликовал <связывающие> на своей теории относительности <связывающие> Нобелевскую премию с каким-то индийским ученым <связывающие> по фамилии Бросс, он опубликовал, <связывающие> Но ну и получил вместе с ним. Но ну, в общем, Калигуский университет был высокого стандарта очень. И вот во всем мире, если вы нейтральный, вы можете понять, да, действительно, можно найти, куда бы мы не сли. Mm. Видите, деградация происходит везде, все становится хуже, ниже качествами. и... <говорить> <говорить> деградирует упадок везде вообще. Не и... все даже помнят, что это не вопрос борьбы. Это вопрос нашего выживания нашего подлинного яна. кто-то забывает, вы заняты какой-то политикой и каким-то принадлежностью к каким-то организациям, Масадон он вселенский, не какой-то поли, политический, с принадлежностью к какой-то конкретной организации. Мы должны подумать не о каких-то карусных интересах, а о нашем выживании. не должны ради чего-то дешевого жертвовать чем-то ценным. И вот саду всегда погружены в сева. Можно видеть, но они всегда погружены в служение. И вот человек может действовать как ачарья, или женщина не может действовать как ачарья. Я не говорю об этом, сиданта -то в том, это не вопрос женщины или мужчина. Маха уже сказал. Это, он ачарья всего мира даже. Полубоги могут принять у него прибежище. Им даже не нужно идти к Брихаспати. Они могут принять Рамананду, но в качестве гуру, Маганандасгаса, Джива Гаса. Почему не теряют свое время? Поскольку они не могут совершать Харибаджин, кто, кто будет, может вести нас, потому что, потому что много всяких гуру, которые только грабят учеников Тот, кто Кришна, Таттва тот, кто знает Кришну, тот есть гуру но из-за какой-то сокровенной причины, почему женщины не позволяет действовать как а, дикшаго. То есть они могут говорить харикатху, но на Виса не могут сидеть, могут руководить. Там, не руководить, дают, то, что руководят, оно дает давать какие-то наставления другим. Это все не могут делать. Могут действовать как Ачари, но единственное посещение раздавать не позволяет. И Вупанишадах. По, и вот описывается, что какие-то матаджи имели огромное общенное знание, даже риши. Даже были матаджи какие-то риши, они слышали баджан, они проявили какие-то мантры увиденные, какие-то мантры явились всем и они записали их. И это тоже возможно, поскольку они за пределами материальных концепций. Но не все могут избавиться от телесных представлений о жизни. Там насамки тебе брать, там Там описывается. Но почему женщины не могут манту давать людям? Но помогать людям, вести их, руководить они могут. Но джахмы, та кураньи химала, тут гангамат, тут акураньи сита, та кусиду, мы не можем сравнить с обычными людьми как Адвайта Гасей жил семейной жизни. Шивас Пандит тоже. Шивас Пандит, Шивананда Сен, Шила Бхактина И вот одна жена у него умерла, кто мог заботиться о детях, и вот он женился еще раз. И как по там станция была Джатпур, вот оттуда, Бхагаватима, Шила Бхактима Такур женился еще раз. Но все же Шила Бхактима Такур был успешен в том, чтобы совершать Бхагават поскольку Он вечный спутник Бхагавана. Mm -hmm. И вот он был всегда занят разными видами служения, работой. Я работал на английское правительство, причем такого, на высокой должности. И внешне даже можно видеть, перед тем, как он принял в лотосный штаб города, он писал замечательные книги, как это возможно. Не приняв прибежищу сад, гуру, никто не может проявить трансцендентное знание, как это возможно. Исчила Бхактёна Такова написал множество книг до того, как получил посвящение. Теоретически это невозможно, только по Гуру Крипе. это возможно, но так говорит о том, что он уже был вечным спутником. Верховного ну, Господа и то, как Он принимает преобидущее какого-то гуру, это как, э, ну, как драма, как театр. Ну, как ну, ну, формальности. И вот Сила Бхактюна Дагур жил семейной жизнью, и Шиваспадид жил семейной жизнью, и Сивананда тоже жил семейной жизнью, и все, или почти все спутники, Гурханги Махапабу жили семейной жизнью, но будьте уверены, что их семейная жизнь не такая, как у вас. Их дети, жены. Говорится, Сила Прабхупад говорит. Бхактима Тхакура вот ч... mm -hmm. a... — это правление Сандини Шакти. И если кто-то хочет задавать, потому но вы не можете их самошествия падава, internal potency, Жануатта говори not вот Жануатта таква не необычная женщина, Ганга матта говори не тоже, Химала та не тоже необычная женщина, Ситта Такурани – не необычная женщина, Шачимата. Может, Лакшаприя, при они тоже необычные женщины. И такое, такое мы не должны думать, что они обычные люди, они Сваропшакти Бхагавана. И в различной форме они проявляют. Такие лилы, чтобы насытить. Это, это гора Лилы. Вот Захнава, Такурани, Васуда, Такурани. Они обе дочери Сурида Спандита. Горидас Спандита, и они жили в Калне. И, и вот. Они были необычными дочерьми, и вот он думал, кого же, кому же их предложить в качестве жон. И в итоге, во сне, он понял, что они в Шакте. Нитянанда Баларама. И во сне он понял, что Ниттянанды явился в Калне принял этих двух дочерей Ревоти Варуни. Мы в Варуни в обычной форме и на Рагануга Марге, если мы будем думать, то обнаружим, что Литянада Шахтиндзахнава Так и вот. И вот Джахнавита Курани, Ананга Манджари, младшая сестра Радхарани. И, и вот Нитьянанда Прабу и Джахнавита Курани не отличны друг от друга. Они нельзя сказать, что они об, обычные люди, в трансцендентном мире, Шакти, Шакти Матура бьет. В соответствии с Виданта Татва, Сидданты, Виданти, можно найти Шакти, Шакти, Шакти Матурабет, Шактиман и, и Шакти, Нитянанда Прабху и его Шакти не отличны друг от друга. Хотя мы можем найти их в форме Джахнурани как Радхарани. Не отлично от Шри хотя внешне можно найти Радхарани в форме. Но все же они не отличны друг от друга. Шактик, шакти к Шакти Матурабет. И таким образом Ниттананда Прабху внешне женился, но мистерия за этим. Горангамаха Махапрабху женился. Лакшин она ушла из тела, из в виду, потом на Вишну приженился и все это лила. И вот эта сокровенная лила, Вишну Придеви пришла в это Гуранги, она вечно присутствует там. И вот, чтобы помочь, это Гуранги лили, чтобы ее усилить буквально, Випралампа Насытить. И Вот Вишну Пряды, это олицетворение Випралампа баба. так или иначе она тоже очаря. И наша джахната Куранья, она тоже лучшая очаря. Если буду говорить о ней, это снимется долгое время, различных точек зрения, не нужно обсудить ее, но времени мало. И вот Джахда это Коране, после Нитянанда Прабху, а, как они же не вышла замуж за Нитянанду, Нитянанда, он... Вот, после Баракпура там Карда, или Кардаха и вот там можно найти там Шрипат Нитхенанды Прабху и вот ты И, и это младшая сестра Джахнуавадхакурани Джахнуавадхакурани Джахнуавадхакурани это младшая сестра а Вашуда И вот она дала нам Вирабаду. В смысле был Виробадру. И с помощью Васуды у нас появился Вирабада, Вирачант. И кто? Ну, кто-то кто-то из Вишну Татва. Аджахнуат Акурани, она всю жизнь действовала как Ачарья. И что я хочу сказать, что Вамши Вадананда, я говорил о нем, и вот э, э, внук Вамши его зовут Рамай. Бхам принял решение прийти в роме внука. И вот, и вот перед тем, как оставить свое тело, сказал, что я оставляю тело и явлюсь опять как сын моего сына. То есть, собственный внук. И вот он явился как Рамай И однажды Джахна, ма, Джахна Мататакурани <и> Мата, пришла сюда в новую даму. И вот, это, ну, это очень обширная <такие>, тема, их мало кто знает а, обо всем. И вот Джахнава Мататакурани, она пошла в их дом и сказала чатаня дасу или сын Вовсего вот Тананде. Да. И вот Такурани сказала, что читание даса, что твоя жена родит двух сыновей, могущественных, прекрасных сыновей. И потом она ушла, и действительно, через какое-то время, Два сына родились, Джахна Мататакурани пришла, спустя долгое время и взяла Рамая. Сказала, что дай мне одного своего сына, и вот вам Шавадананда пришел так в форме Рамая. И Джахнутакурани она заботилась о нем. как в случае с Вишна приета Курани. Она заботилась о нем. И вот Джахнава Такурани, она с Адвайтой и... в Аваридаван ходили в воде, и вот в итоге она... Этому Рама дала дикшу, мантры, все дикшу мантры и Сувериндавана джахнула Такурани, Она привела Кришну и всех этих двух божеств, можно найти здесь, в Багнапаре. Станция такая есть, и там и я был достаточно давно, лет 20 назад. Однажды посетил это место, там Кришна и и вот Кришна Бала пришли из Вриндавана, из Жахнавета Курана. И вот с тех пор Багна Пара, эта парампара началась авторитетно, и вот потом что-то случилось, не могу ничего сказать. Джахна Матата Курани. Но потом, что случилось, не хочу говорить об этом. Это другая история. И внешний сила Бхактион Такура получил 26-й но это просто формальность была, если я спрошу. Голки Шадас Бабхаджи Махарадж, он Гунаманджари. А кто кому дает посвящение, если я спрошу вас. И вот, я. иногда материалисты да спорят, <coughs> смотрите на настроение, <coughs> Махараш иногда на другую тему переходит в процессе и потом возвращается, но это все связано and косвенно. И вот Виндама Дастаква, он тоже писал однажды что-то, там сказал, что здесь я заканчиваю, кто-то за меня впоследствии продолжит И вот, Читание Бхагавата — это сердце э, Гаудия, гуру Ваишнава, тех, кто подлинный гуру Ваишнава. Их все действия, все в соответствии с э, Читанием Бхагавата. Там есть все вся седанта. Но все же Кришнадатский Вираж написал, что я никто, я жую. Остатки пищи оставленные в на стакру. Ну, смотрите, каков стандарт читания читам Великие ученые не могут понять. Очень сокровенно седан до безмилости Гуранги Махапрабу никто не может понять. И вот сейчас мой суть в том, если кто-то спросит меня, что с вами, он Ясадева, и он поклоняем. И с вами каждую часть секунды он молится в Ридавада он говорит, что вся, все происходит по его милости. Но если я задам вопрос, что Исаврида Мастакур, он тот Весадев, который пришел в форме этой форме читания Бхагавата. И Кришнадасквира Госвами, он Кастури Манджари. При Нармасаки. Если я задам вопрос, что положение лучшее. И, и, и Дадас Махашу его положение лучше, чем его, или э, Кастури Манджари лучше. Если их сравнивать, Но не нужно сравнивать, нехорошо это. И хотя положение Кишиндадский врач очень высоко, даже вечные спутники Радхарани Кастури Манджари, Радхарани провозглашает, Радхарани, она сказала перед Вишоной Радхичакхаватхи, когда он беспокоился, и не мог понять, что, какова, каково значение кама гэ три И Радхарани пришла, она сказала Вишоной Радхичакхаватхи, «О, Харивалав, чего же ты постишься? Вставай! И кришнидатский врач, он, он мой при Нармасакхи Кастури -Манчари. она не может совершить никакой ошибки. И вот она посчитала, что здесь 24,5 слога, а как на какой основе. И вот есть книга вот этот произнес его там пол что за полуслога, как то возможно. Но в санскрите вот есть такое явление, когда какой-то пишется что-то на санскрите, нужно ритм поддерживать. Там анусара и висарги не считаются, но их вот за половину посчитали. Ну вот как Глаха вот в конце э, Висарга. И вот, э, и вот Радхарани сказала, что она э, это при Нармацаке правильно все посчитала. он Шакивишава-Тара, внешне, если мы посчитаем. Положение Кишидас с вами очень высоко, но все же смотрите, насколько он смирен. И вот читание Бхагавату, читание Читамы, это мы должны каждый день читать, хотя бы страницу. И это наставление Шилы Бхактинута такого. И вот смирение — это основа Хари но это не значит, что мы должны прекратить говорить об Абсолютной Истине или начать брать, и начать врать или листить кому-то из-за смирения. Итак, это лицемерие Боба будет, а не смирение. И вот Силопа-хупат говорит, говорит, и вот читай, не читай, и Вот это стих Кай Монаваке, то, что умом, телом и речи, мы не должны причинять никому никаких беспокойств, и более но Чила Прохопат говорит, что это не значит, что мы должны прекратить говорить об Абсолютной Истине из-за того, что это кому-то не нравится. Мы не должны злоупотреблять. Вот Шила Прохопат говорит, что мы не должны злоупотреблять это и шлока и а то, что мы ничего не делаем. Я не следую этому, поскольку я должен помочь людям, обрести бхакти. Поэтому я должен, должен говорить об абсолютной истине без всякого стеснения и, и страха. И вот Сива Прабхупад говорит, что под имени Шлоки написано читание Чайтамрити Я ее понимаю так, что я должен говорить без страха об абсолютной истине, поскольку хочу помочь спасти людей, и поэтому не могу говорить лжи, даже если она приятна людям. И вот Сила Прабхупад говорит, что под именем этой шлоки то есть ей не нужно злоупотреблять, чтобы прекращать говорить об абсолютной истине. Хотя абсолютно истинно может очень горько быть, но и неприятно многим, но все же мы должны слушать, если мы хотим достичь Бхагавана. И вот Джахна Матато -мата, Курани, она отправилась во Вриндаву много случаев, все ачари, как Джига Сумпад. И вот Джахна Джи, Мататакурани они все кланяются, приносят свои полные распростертые поклоны, поклоны с вам Джахна Мататакурани. И вот сегодня Джахна Мататакурани, она посетила много мест Гаватхан и прочие святые места. И вот она И вот в Обегаване, там Раса стали это место было Дауджа Махарадзе. И вот там Джахна когда была там в Она находилась там в таком необычном состоянии, она пометовала Баларама. Когда Баларам нити надо, он не, они не отличны друг от друга. И вот она пометовала эту Расалилу и упала без сознания. И прочих, много вещей случалось, и в итоге из-за пришла из Вриндавана, так много вещей. И вот она вернулась из Фриндаруна. И Джах Муата она дала посвящение нескольким близким ученикам. И какие-то цари тоже получ... получали посвящение у нее, но это не значит, что мы можем позволить всем матежи раздавать посвящение. Это не та система их случаи совершенно отдельные. Или для, как смотрите для Ганга так Такварани, сам Джаганатх явился, и даже и сама Ганга. И ради нее Джаганатх он äh, проявил Гангу поскольку Гангамата Такурани Ганга. хотела пойти в Бенгалу, чтобы Ганга. принять омовение в Ганге, а Джаганат а сказал, зачем тебе надо вот часть Ганга из Ганге. моего ногтя явиться и Джаганна. можешь жить здесь Ганга. и принимать омовение хоть каждый день действительно. Поток Ганги Ганге. явился из ногтя Джаганатха и Гангамата Такурани Ганга. она этим потоком воды была унесена в храм дзяганадха. И вот много случаев таких. Думаете ли вы, их случай похож на ваш? Что вы думаете? Даже в Манусавитя. И те, кто живут в своей, своей жизнью домохозяина, если не изучат Манусамхи, то на него а, удивятся, сколько там всяких ограничений, правил предписания, вот такая книга. И вот Ма Ману дал такие предписания людям. Вот люди заняты какими-то аргументами. Так что, день по не так. не любит следовать месяцев назад, и вот мы должны следовать тому, что сказал Шила но это очень сложно, далеко. недалеко. Там мало что далеко, редко-редко кто может. Ну, хотя бы чему-то должен следовать. И вот Джахна Амадатаку ранее она... Участвовал в хитуре Утсове, это самый крупный вечно. Ведь, как сказать, такой самый крупнейший, которого никогда не было до и после. Китури Утсов, он был э, такой невиданный, ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Никто не мог повторить этого. И такой вашнавский фестиваль был там, все вашнавы. И с Вриндавана, Пуршетам, Четвы, Наудибдама все собрались. И Джахну и Такурани под руководством Джахну и Такурани этот фестиваль начался. И вот Джахну и Такурани она была Чари. И под руководством Джахну и Такурани висит этот праздник произошел шесть пар божеств установлены именно в этих божеств книгах вот. Иван Джахну готовила, там была тем шеф-поваром, буквально руководила всем Шинивасачария Рамачанда Кагарадж. На утомтаку, надо Прабу все они там и надо явились там в Киртане. И в Киртане Гурни надо явились, танцуя. Можете ли вы представить? Гуанья надо явились там. И вот не пытайтесь... А мы должны следовать Гуру Варги, это более практично. И я вот недавно писал а Сиданту, показанную Махакабу. Я знаю, что кто-то может много чего сделать, но кто отвергнет вас. Ну, какие-то люди, в общем, сделали, что-то много, даже если сделали, но то, что они сделали после. Да, может испортить всех прежние заслуги, как можно совершать баджан. хорошо всю жизнь, но если совершили врачного аппарата в конце жизни, то на все испортит И Мухапрабху дал. Пример очень практичный, я думаю, этого примера более of... чем достаточно. И вот Махапрабху говорит, если есть горшок прекрасного молока, можно параману приготовить или еще что-то, но если кто-то капнула кап, да, да, даже одну каплю вина okay. в это молоко, то Махапаба говорит, и, да, и вот что не это, это, это вот этот вот, стих этот, что все молоко испортится таким образом, И вот так же, если кто-то начинает критиковать Гуру то весь Бхаджин и все его прежние заслуги, они Обнуляются. И, <и>, И вот ващ... <кхе>, <хапрабу> не <просить> может простить тех, кто оскорбляет, оскорбляет ващинавов. Мы не должны пытаться исправить ващинавов. Ващинава уже совершенно. How dare going to rectify them speaking all rubbish to them? There is a Siddhanta, countless siddhanta you speak from different Chaitanya, Countless. I'm going to write one book. I wrote one book twelve years И вот ты написал книгу одну. Где-то 12 лет true. назад от имени Саватгаудиасанги. Эта книга была как подобно атомной бомбе. на ты... ты... ты... ты... ты... <просит> single words because I, I I didn't all right exact I told all your brain can put together and give answer to this book protestant they couldn't give 12 years gone if you understand the goal is and if you have done triple typical and have already have some association of a then you can realize в общем сложная книга для понимания, она называлась «Не враждебность, а не вражда, а решение. Мы хотим найти решение». Ну, так не книга в адрес кого, то есть те, те в адрес, кого он писал, что 12 лет прошло, ничего не ответили. И вот Баларам сказал, дарят конец те, кто очень горды собой. Думаю, что деньги это все они не хотят найти какое-то решение. В общем, эта ситуация сравнивается с если кто-то well, сидит на праховой бочке yes. и пытается anyway, now, зажечь что-то там. И вот хочу сказать несколько слов о РАМА ШАКТИ СИТАДЕВИ. Она вечная ШАКТИ РАМА РАМА или Дугаватара, исходящие исходящая из БАЛАДЕВИ. Баладев является формой Санкаршаны и прочих и и, и, и Брама, вот в каждой Браманде, Браманде все различные Барам, аватары явились Рас, из Гарбадагаша и Вишны от Баларама. Рамзи. И вот Рамджи, он не отличен от Кришны, но все же отличен. Относительно лилы. И вот Свита Деви. И вот Сита Деви — это вечная шахта Рамачандры. в соответствии с Лилой. все являются в том или иной последовательности, в том или ином месте. Вараха Дев явился, Лакшми Вараха явилась не ну, от, отличная, не всегда одинаково. Лили Лакшми Дарисимха в соответствии с их уровнем и Лили потенция энергия Господа является вот, энергией Господа Рамы, Дасхарадханандана, Рамачандра. И вот Сита Деви явилась, чтобы насытить всю эту лилу, поскольку вклад деви мы не можем забыть, поскольку, если бы не было ситы, это равно а, дружбы с обезьянами и прочие лилы не, явились, не проявились бы. И вот деви не столь глупо, как кажется, просто для насыщения Лилы делает те или иные глупости. И вот Ситадеви, это дочь Джанакраджи. Джанакпурья, Смитхила, рядом с Роксаулом. Около Непала, ну там где-то около границы с Непалом. Медхила uh, лет назад. 35 назад Махараш там был, давно Я достаточно. Давно И помню, вот час ночи до Роксул доехали, там полиция что-то искала. Жить негде было, там что-то случилось, и полицейские нам помогли как-то. давно уже, может, лет по 40 назад было. И вот с Раксаула можно в непал, там, пешком 5 минут. И Мидхила, это был очень важный, важный центр образования, особенно не а логики, но Дипа Мидхила. В Раносе, все эти важные вещи, места образования. И вот в Митхиле Ситадеви родилась, но ее явление было необычным, поскольку он, крат, что он обнаружил ребенка. Но, на на чем-то устам он обнаружил его, вот то взял ее и принял ее как свою дочь. Как Сита Деви. Наша. Жена Панчапандова Дрападе. Она тоже из огня явилась, мама-матери ее никто не слышал, не видел никогда. Из, отца, из, -за, из, -за, из -за огня И, она явилась. И Сита-Девит тоже явилась так. Но этот Джанахиращица, царь местный, принял ее как свою дочь. И вот это великолепные такие шахты. И, и благодаря Сита это Лила Рамачанду так стала насыщена. Она была похищена Раваной. Тоже Раван был убит потом. Сита Дэви была освобождена Рамачандой. И Сидантовича в том, что Сита не могла, не могла быть даже теоретически похищена. Похищение ситы невозможно. Махапрабху говорил об этом. Раван не мог даже видеть эту ситу. Не то, что похищение. Махапрабху говорит, что в Южной Индии, которую совершил Рамбаджан, что ж ты беспокой, все ситы Деви была похищена?» нет? а он не мог даже видеть это как-то возможно это это было пост тени ситы а подлинная сита она ушла в огонь она в огне в этом огонь ее сохранила все поэтому никто ее не похищал но все же благодаря сити но могли наблюдать множество прекрасных лил. И вот мы молимся о милости Джахну Маттакурани и Рам Шакти, о милости Рамашакти, Ситы Деви.